Вот, 56 метров это первый этаж? Это по периметру. Первый это, этаж это, и две пункты наверху. Итого почти 100 метров, да? Ну да. Вот, значит, выбрали, сразу был заготовлен фундамент в, в, под печь в чертеже и поставили кузнецовскую печь с э, этим самым с э, духовкой, вы Ну как. По типу русского. Ну да, только духовка шамотная, да? Да, шамотная. Все отделано шамотным кирпичом. Значит, печь работает прекрасно. Несколько другие принципы топления. Вот. Нужны сухие дрова, желательно не топить елкой. Значит, Первое того мы сделали через год после ее эксплуатации. Вот. Там были у нас некачественные попытки истопить ее, и спасли печь, одним словом, стали топить грамотно. И вот Михаил Немов приехал к нам второй раз через 9 лет после эксплуатации печи. И сказал, что в таком состоянии он печь, в общем-то, редко встречал. Она, ну, как любая, пачкается, заиливается, зазоливается, вот. но, в принципе, я доволен во-первых, доволен печью, во-вторых, доволен работой. И то, что меня сподвигнули поставить вот такую вот... Все к нам ходят и смотрят на то, какая красивая, соответственно, и печь, и как хорошо, как говорится, с ней э, работать. Ну и а особое, как говорится, спасибо ребятам, которые... Михаил, в частности, его бригаде, о том, что они не оставляют всегда отзываются, и починили тогда здорово, быстро ее, и стекло поменяли, у меня один раз треснуло, это, полено было большое очень, так что все в порядке, я очень доволен. А сколько дров получается? Да, с точки зрения экономичности, мы берем на год 6 кубов, это две машины нам дво, дровник, это два ЗИЛ-130 с квадратным кузовом, угу. вот, это 6 кубов, около 7 кубов даже, да, вот. дров и расходуется э, полторы машины за год мы расходуем, это где-то у нас около 4 кубов за, за зиму. Mm -hmm. Мы выезжаем каждую неделю с четверга по понедельник, mm -hmm. даже зимой. Вот, я считаю, что печь работает очень экономично и самое главное, что она прогревает и вверх с таким же успехом. Как Оба этажа, и... да? Оба этажа, да. Да, духовка это вообще наше спасение. Газом мы зимой практически не пользуемся. Все готовим в духовке. Угу. Запеченные дищи и вообще любое мясо, и пирожки, и что угодно в духовке бесподобно получается. Понятно. И как часто топите? Каждый день? Значит, зимой, когда морозные дни, мы топим каждый день. Когда вот в такие в промежуточные периоды, ну, через день. Через день по... Да, до... 20 градусов, но мы, а мы... сколько закладок? Делаем, значит, если совсем холодно, делаем три закладки. Первая полешек, ну, стандартная, понимаете, типа чуть побольше, чем евро дрова березовые. значит, 12, наверное, 10-12, вторая закладка 6 дров, 6-8, третью иногда делаем, когда уж очень холодно, вечером делаем, да, это просто подтопить где-то 4-5 полешек вот так вот ну, сейчас. сейчас это просто у нас Миша очень любит жару мне хватило бы один раз протопить на, на все выходные ну я не жару люблю, я просто люблю когда комфортно себя чувствую да, я не хочу а мне жарко, а я проветриваю вот поэтому всем рекомендую у кого нет отопления потом это совершенно другое тепло совершенно другое тепло и другое как говорится ну как бы от Ой. канальных печей тоже разница есть, что ли? Есть. У, вас была потому, что у, у меня во втором доме канальные печи, эти самые, они хорошо топятся, они это самое, но их надо чистить. Я ими, правда, редко пользуюсь, они как запасные есть, потому, потому у -у -у. что водяное отопление. Вот, печки неплохие, одна четырехходовая, другая пятиходовая печка. Но когда очень холодно, дом там значительно больше, вот, то приходится подтапливать печками. У -у -у. Потому что у меня отопление, как его называют? Водяной? Водяной, и там стоят не батареи, а эти конверторы. Угу. Они хуже теплоотдачу имеют. Угу. Вот и все. печь печка нравится мне вот всеми теми преимуществами, о которых я уже сказал. Здесь мы начистили за 9 лет чуть меньше ведра, да? Да, начистили килограмм, наверное, 10-8. Меньше ведра начистили за 9 лет, но сажа, золы, сажа -золы и все такое проще? все так сказать она сейчас когда правильно эксплуатируем вот Михаил говорит что эксплуатируем относительно правильно она ведет себя соответствующим образом угу. а с металлическими печами есть разница я ими никогда не пользуюсь в бане мне у меня печи это немножко другое другое да понятно понятно да. Ну, а в первый год, видимо, здесь топили просто неправильно, потому что открыли... Не знающие люди, потому что они стали применять методы топления ходовых печей, на это выдвигать вот, задвижку и все такое прочее. Да, там, открыли да. задвижку прямого хода, и печь просто напрямки горела, по-моему, если не ошибаюсь, 7 часов. Ли. Да, да, вот ее топили. В да. режиме камина она все-таки справилась, дома обогрела, но... Да, ну, потрескалась вся, но ее восстановили, восстановили достаточно быстро, грамотно и... Все, как говорится, хорошо. Mm. Соблюдайте противопожарную безопасность. Слушайте все рекомендации мастеров. <свят> Благодарю, Михаил. Спасибо. <свят> Удачи вам.